Всем привет! Хотел немного вот поделиться с вами моими наблюдениями и все, что с нами сегодня происходит. То, чего боялись, по сути, то и получили. Вот эта вся самоизоляция, как мне кажется, в большей степени бьет по экономике, по экономике наших простых граждан, самозанятых и так далее, оставляя людей без работы, без средств существования и многие просто не знают, как прокормить свою семью. Так еще и здесь, если у них хватает смелости выйти в магазин, их поджидает другое. Это стихийные банды, банды из э, завезенных сюда гастарбайтеров, выходцев в Средней Азии. Ну, вот, судя по видео, которые я видел. Это нападение на самые слабые слои населения Например, на вот этом видео изображено Как отец с сыном шли с магазина домой На них напали 4 человека Предположительно, выходцы из Средней Азии Жестко их избили Я не понимаю, зачем так жестко избивать Зачем наносить такие жесткие увечья Забирая не только деньги, средства существования, продукты, но и здоровье Также до этого были видео, где на бабушек нападают Так вот Самые слабые слои населения, как правило, подвержены таким нападениям. И наша задача спортсменов, единоборцев в первую очередь, хочу призвать, наблюдайте, помогайте, провожайте взглядом, патрулируйте вечером свои районы, смотрите где собираются такие вот люди непонятные, с непонятными намерениями сбиваются в такие банды для того, чтобы напасть на кого-то из наших сограждан. Я считаю, что мы должны помогать, а также нашим гражданам хочу пожелать, надейтесь на себя, перестраховывайтесь, не выходите вечером из дома. Если вы вышли, собирайтесь в группы, сходить вам нужно в магазин, идите группами примерно 5 человек, от 5 человек. Это будет вызывать у таких вот людей, это не сильные люди, потому что сильные на слабых нападать никогда не будут. Это будет у них вызывать животное чувство страха. И у вас есть шанс защититься. Также берите с собой какие-то минимальные средства самообороны. Но опять же обращаюсь к правоохранителям нашим органам. Надеюсь и знаю, что очень много здравых ребят там работает. Не только тех, которые могут разгонять на митингах пожилых людей, бабушек, там, жестко их прессовать, которые вышли из дома, тоже появляются видео, там, в магазин или в лесополосу, жестко прессануть и выписать ему штраф. Вся вот эта самоизоляция, как я считаю, это огромная проблема. Это снежный ком, который мы раскатили. И чем быстрее мы его остановим, я хочу призвать федеральные наши власти как можно быстрее отменить этот режим и как можно быстрее запустить нашу экономику, чтобы она начала работать. Потому что это все приводит к чему? К тому, что... Представьте, к нам десятками тысяч заезжали выходцы из Средней Азии Для того, чтобы работать на стройках Еще где-то У них нету основной работы Они остались сейчас без средств существования И уехать не могут из нашей страны Это все приведет к чему? К огромнейшему всплеску преступности И я боюсь, что просто правоохранительных органов не хватит, чтобы всех защитить Поэтому, опять же, призываю самим себя защитить И как можно Быстрее отменить вот этот вот режим весь самоизоляции, потому что и опять же не так страшны от коронавирус, как страшны последствия экономические в первую очередь, разгул преступности и так далее. И хочу сказать еще раз, не все выходцы из Средней Азии такие. У меня нет желания ставить клеймо, ярлык и так далее. Я очень много знаю таджиков, узбеков, киргизов, нормальных ребят. Но почему-то вот все больше и больше попадается вот таких вот, ну, я не знаю, как их даже называть, у которых хватает смелости и хватает просто мозгов избивать беззащитных людей, нанося им серьезные увечья. Поэтому давайте будем помогать друг другу, давайте будем следить друг за другом. Вместе мы выстоим, вместе мы выживем и пойдем дальше, решим остальные наши проблемы.